Итак, друзья, когда вы находите вот такой камень, не спешите его выкидывать. Вот слышите? Пинпойтер подает знак, что что-то там есть внутри. По-нормальному должна быть римская монета. Так что сейчас я его разобью и посмотрим, что там внутри есть. Как видите, я разбил этот камень. Что интересно, ничего мы внутри не нашли и он... Пинпойтер, вернее, звенит как сумасшедший. Но в этот раз у нас нет удачи на римскую монету. Ну, как есть.